Приветствую. Мы будем с вами медитировать для обретения нашей стабильности, ресурса, силы. В этой медитации мы встретимся с архетипом Адити, изначальной женской силы, изначального ведического божества, который связан с свободной душой, не связанный ничем, ценной самой собой, который связан с творчеством, с могуществом. И мы попросим этот архетип помочь нам обрести ресурс в сложный период. Расслабьтесь и примите удобное положение, Подготовьте себя для медитации. Попробуйте войти в состояние измененного сознания. И перенесите ваше внимание, ваш фокус, вашу концентрацию, солнечное сплетение в центр вашего тела. Увидите там маленькую искорку. И представьте, как в ритме вашего сердца она расширяется. С каждым ударом становится все больше, захватывая ваше тело и ваше пространство. Вот она стала больше чакры манипуры. Захватывает она Хату. Выходит за пределы вашего тела, захватывая пишутху, сватхистану, аджну, маладхару, сахастрару, нижнюю часть вашего тела. Все ваше жизненное пространство. И насчет 3. Один, два, три. Это сфера лопается, и вы оказываетесь в ярком освещенном месте. Все залито белым светом. Сначала ничего не видно. Медленно картинка начинает вырисовываться. Свет становится приятным. И вы поднимаете, что находитесь в космическом пространстве над планетой Земля. Посмотрите вниз, вы видите нашу планету. Отлетите к ней поближе. Вы видите огромную птицу огромного Феникса, он понимает нашу планету. Вы знаете, что этот феникс и есть адити? Это ее ездовое животное. Это она сама. Птица. Женское начало ⁇ душа, которая была в заточении многие-многие века. Она проснулась. Она вырвалась. Она на свободе. Она полна любви к нашему миру, к нам к планете она готова вести нас в новый мир но не всем это нравится но ну, она творения могущество творчество свободы любви этот мир в любом случае ее Приблизьтесь к ней Она видит каждого. Назовите ей свое имя. Скажите, я вижу тебя. Я поддерживаю тебя. Я с тобой. Ты несешь любовь, свободу, процветание. Ты участвовал в создании этого мира, человечества, нас, меня. Я хочу быть частью мира, любви, творчества и свободы. Я поддерживаю тебя, и ты поддержи меня. Покажи мне силу. Покажи мне силу внутри меня. Увидь меня, как я вижу тебя. Поддержи меня, как я поддерживаю тебя. Поддержи мою устойчивость, мое могущество, мою свободу, мою любовь и творчество. Дотроньтесь, да до адите. Загляните в ее глаза. Почувствуйте, как она обнимает вас, лично вас и всех нас. Посмотрите ей в глаза, чтобы она увидела лично вас. Увидела, что вы видите ее. Адити набирает полную грудь. И выдыхает в вашу сторону. Ее дыхание огненное, но не уничтожающее. Ее дыхание очищает и наполняет. Энергия огня легко касается вашего солнечного сплетения, наполняя вас силой. Вы чувствуете прикосновение ее перьев. Чувствуете тепло ее дыхания наполняющего вас она аккуратно берет вас маленького хрупкого, но очень сильного человека и аккуратно возвращает вас домой, наполненного, сильного, защищенного. Возвращаетесь в свое тело, в тело, как в ваш дом, То пространство, где сейчас ваше тело находится. Поблагодарите Адите. Почувствуйте себя в теле, подвигайтесь, возвращайтесь. Благодарите пространство и выходите из медитации.